Если сдонатить 300 катугликов на Ов Twitch-канал, можно забанить братишкина. Бля, ребят, а чё по приколу, если Twitch-канал забанить? Чё? Вот так нахуй! нехуй! Ответил за все, блядь, годы терпения.